Здесь два степени А. Если вы возьмете учебники, то обнаружите, что обычно, когда пишут, когда имеют пиано, то пишут только сложение, умножение, там все эти квантеры, а операцию два степени А не пишут. Дело в том, что можно выразить давайте, Задача выразить отношение. выразить отношение y равняется 2 в степени x в виде формулы ревизика. То есть мы должны, использовать кванторы используя знак равенства, но не используя знак сведения в степени, суметь записать это. Это одна задача. И, пожалуй, вторая задача. Представьте себе, что э, дано множество, кодируемое числом n. Найти количество элементов. Вы помните, как мы договорились кодировать это множество. Э, если у нас есть множество, состоящее из числа, а1, А2 и так далее, Акатая, то его код это 2 в степени А1 плюс 2 в степени А2 и так далее, плюс 2 в степени Акатая. Кодом густого множества мы называем просто числом 0. Так вот, когда нам даем про число, как в виде альфематической формулы записать, сколько вновь элементов? Ну, например, по числу 0 мы должны получить ответ по числу 1 мы должны получить ответ 1, потому что это множество, состоящее только из нуля. По числу 9 мы должны получить ответ 2. Ну и как? Согласитесь, что это обе, обе вполне достойные задачи. Давайте рассмотрим множество, состоящее из степеней двоек. Ну, из всех степеней не получится. Надо все-таки рассмотреть множество, состоящее из 2 в нулевой, 2 в первой и так далее. Даже, наверное, все-таки очень множество. А, наверное, все-таки лучше рассмотреть график функции. Ведь на самом деле нам нужно в первой задаче фактически закодировать функцию. Правильно? А функция, это же фактически ее графика. А что такое график? Давайте подумаем. Ну... Из каких.. То, то, чем состоит график. 0, 1, дальше что еще? 1, 2. 1, 2, Дальше. 2, 4, да? и так далее, и так далее, х 2 в степени x. Разумно? Нам нужно каким-то образом сказать, что мы Такое множество образов. И потом в нем взять вот этот элемент, и вот вот этот, вот этот, x, этот будет x, это будет y. Давайте вспоминать, когда у нас есть пара. Каким образом кодируют Был как Способ какой? Ну, треугольником. Э, ну, То есть там Таким Давайте вспоминаем. Значит, вот эта точка с координатами 00. Вот э, мы на самом деле можем идти вот таким образом, да? То есть, вот это будет точка номер 0, это будет точка номер 1. Опа! Я не помню, как он шел так или так. Он шел снизу вверх. Точно? Он... Да. То есть он вот сюда да. Две. У него бы наоборот. Значит, у него было не так. Когда, когда у нас есть точка какая-нибудь э, с координатами, ну вот эта точка например, С координатами x и y. Давайте поймем, как узнать э, в этой кодировке, э, когда мы на нее дойдем. Очень просто. Вот если мы проведем так, то это число будет это x плюс y. Ну и, соответственно, вот это что тоже будет х Это понятно. Потому что у всех вот, точек на этой прямой суммастернат да, одна и та же. Соответственно, мы пройдем э, все точки вот, предыдущего треугольника, что такое предыдущий треугольник. Это x плюс y минус 1. У нас есть котировка да, пар. Она задана примерно вот такой формулой. Х плюс у плюс 1 умножить на х плюс у, все это пополам плюс x. Если мы знаем число, то по нему можно найти соответствующую пару x' и наоборот, если он знает пару x' и по ней можно найти число. Так вот, как сказать, что такого типа множества кодируется некоторым натуральным числом? Во-первых, мы должны сказать, что код вот этого числа принадлежит так, соображаем, что подставляем х равно 0, y равно единице. Это будет 2 умножить на 1, то есть 1, это будет 1. Отлично. Значит, нужно написать простую штуку. 1 принадлежит n. Господа, вы помните, что мы умеем писать формулу А принадлежит n. Помните? У нас она была. А принадлежит n. 1 принадлежит n. А дальше. Смотрите, они же интересным образом связаны между собой. Как получить из какой-нибудь пары следующую? Вот у вас есть какая-нибудь внутри пара э, вида э, L, 2 в степени L. Какая пара следующая? L плюс 1. L плюс 1. 2 на 2 в степени L. +1. 2 в степени L плюс 1. Смотрите, что это? означает, что для того, чтобы пара чисел была здесь, вот такая пара тоже должна быть в этом множестве. Почему пара 2,4 в этом множестве есть? Очень просто. Потому что в нем есть 1,2. А почему 1,2 в нем есть? Потому что есть 0,1. Ну а почему 0,1? Потому что оно вознимется. Значит, условие того, что у нас есть график степени двойки, звучит на самом деле очень просто. Если есть какой-то элемент в этом самом множестве этого, то есть два варианта. Или этот самый элемент равен единице, ну вот код вот, вот, вот этой пары это единица. да? Или, что нет? или существует такой элемент, для которого выполнено какое соотношение? Вот представьте себе, у меня есть какая-нибудь пара. Она кодирует некую пару, да? Что значит, что есть предыдущий? Как записать, что какая-то пара предыдущая? Число. Ну, что это число? Ну, во-первых, надо суть раскрыть. Надо вот это число А раскрыть в виде двух чисел. И надо число B раскрыть в виде двух чисел. Понятно? Давайте, пусть пара А кодируется какими-нибудь, не знаю, там.. Кодирует. Да? Кодирует. Ну, например, S и D. Да? Хорошо. А тогда число B должно кодировать что? С и А. B кодирует S и D, а A должно кодировать S плюс 1 и 2 t Согласны? Что значит после одной пары? Следующая. Это значит абсциссу увеличили на единицу, а ординату увеличили в два раза. Так или нет? Замечательно. Мы умеем писать. Мы умеем писать, вот это соотношение. Смотрите, не нужна была никакая скобка, а нужно было писать так. Существует S, существует T, для которых выполнено следующее условие. Давайте это следующее условие прямо как напишу. Значит, условие простое. B это S плюс T плюс 1 умножить на s плюс t пополам плюс s. Да. Это так устроено число b. А как при этом устроено число a? Смотрите, надо переписать ту же самую формулу, только написать вместо s, s плюс 1, а вместо t, 2t. Так и пишу. s плюс 1 плюс 2t, ну, s плюс 2, скажу плюс 2t умножить на э, s плюс 1 плюс 2t все это разделить пополам и плюс s плюс 1 осталось закрыть сколько закрыть сколько смотрите оказывается определение по индукции довольно несложным образом записывается в нашей ну, э, на самом деле, конечно, я не вполне честно непонятно, что, что, что это вообще означает. Я здесь как-то начал их, а э, что это такое? Бы, э, я, я начал рассказывать, и вроде бы так вот мне рассказал. Вначале ерунда. Что такое для любого аппаратижите? Тут эта формула просто написана за я хотел написать некоторое свойство числа n. То, что число n кодирует множество пар вот такого вида. Да? 0, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 8 и так далее, какой-то x 2 в степени x. Это понятно. Но я так очень странно. Я начал с того, что для любого А принадлежит n. Но как это записать без использования 2 в степени x? а никак? Миную фразу. Для любого А принадлежит N. Мы ее умеем писать, используя два в степени. То есть не получается выразить степень двойки таким вот наивным способом. Потому что мы здесь вынуждены писать для любого А принадлежит N. А эту штуку мы писали через степень двойки. Йодаль придумал некоторую замечательную рему с использованием китайской теоремы Авеста. 1 принадлежит N это можно записать без всяких курсов. Как записать 1 принадлежит N? Это существует T, такое, что N равняется 2T плюс 1. Ой, нет, не 2T плюс 1. N. N равняется 4T плюс 2 или n равняется 4t плюс 3. Вот так записывается то, что один выдержал. Вот. С этим совсем не да. Это придется просто сидеть и при подъеме, а, суметь с умениями это записать за Так, я записал, что вот это Первая пара принадлежит мне нужно научиться писать последовательности. Это понятно? То есть мне нужно научиться кодировать каким-то образом примерно такую штуку. как-то записать, что есть такая последовательность. Вспомните, пожалуйста, как это у нас было. Мы использовали китайскую теорему об остатках. То есть мы говорили, что если выписать некоторые числа такого вида, последовательность альфа-1, альфа-2 и так далее, альфа-катая, Будем кодировать при помощи числа К это просто количество членов последовательности, при помощи числа b. Итак, будем кодировать при помощи числа членов последовательности, числа В и числа А Требуется, чтобы выполнялись вот такие сравнения. Первое, надо понять, любую последовательность таким образом можно закодировать. Давайте посмотрим, что на самом деле нужно. Китайская теорема вы знаете? Если есть взаимно простые числа, то, скажем, если число 3 и 5, знать остаток отделения на 3 и знать остаток отделения на 5, это то же самое, что знать остаток отделения на их произведения. То есть, если вы заказываете любые остатки, любой остаток по воду то есть число 0,1 и 2, и любой остаток по воды 5, то есть 0,1, 2, 4, любое число выбираете, то тогда найдется число, причем однозначно, по-моему, 15, которое удовлетворяет. Давайте посмотрим, что нужно, чтобы эти числа все были взаимопростыми. Ну очень просто. Берем какое-нибудь число вида RB плюс 1 и число вида SB плюс 1 и смотрим, какой у них может быть общий делитель. Значит, их разность это r минус s умножить на b. Посмотрите. Б с этим числом взаимно просто. И поэтому любой простой делитель числа Б в женской игре не участвует, потому что здесь есть единица. Значит, это я могу убрать. Как отбросить все такие делители? Наверное, надо просто написать, что число Б делится на все числа от 1 до К. Ну, можно даже на К-1, если хотите. Тогда все вот такие делители будут числе B, а значит они не идут в этом числе, а это не умеет. То есть такая простая формула для любого L непревосходящего K B делится на L. Что такое делится на L? Это значит, что для любого L непревосходящего K существует такое число, M, например, что b равняется l умножить на m это записать, как видите, в виде формулы не сложно если мы это записали, то получится, что число b делится на все числа от 1 Так, ну, здесь, естественно, я должен был еще написать, что l больше 0 ну, это, конечно, мелочь, но все-таки для строгости, лучше написать, да? Для любого L, большего нуля и превосходящего k должно выполниться такое условие. Итак, я уже получил, что они э, взаимно простые. А если они взаимно простые, и еще очень важная вещь. Если это вот эти числа больше, чем числа α, то в таком случае такая система имеет э, решение. Замечательно. Поскольку я хочу всего лишь как-нибудь закодировать последовательности, то я просто скажу, что вообще-то B можно взять сколько угодно больших. Вот. Теперь это все надо записать в виде одной формулы. Теперь это все надо записать в виде одной формулы. Значит, что же такое? Закодировать последовательности, вот она такая, альфа-1 и так далее, альфа кт. при помощи чисел К, В и А. Что значит мы закодировали последовательность при помощи чисел? Во-первых, надо обязательно взять вот этот кусок. Понятно? Это формула не делает, конечно, ошибочной то, что мы напишем, но, понимаете, она не нужна. Ведь если мы берем какие-то невзаимно простые числа, то может существовать, может не существовать такое вот число, которое дает нужные остатки. Важно, чтобы нашлась такая вот тройка чисел и такие остатки, чтобы были. Если нет взаимной простоты, может не найтись. Ну и замечательно, какая нам разница. Ведь стоит квантор существования. В горячке лекции вот, это не было замечено, но это не нужно. Это просто можно писать, можно не писать. Для любого и, который больше нуля, меньше равно K, существует M такое, что B равно После... это... да, все... Нужен еще кусок, чтобы B больше любого из альфа. Нет, я вам сказал. Когда мы берем какую-то последовательность, то на самом деле нам здесь нужно, чтобы она существовала. И поэтому мы просто скажем, что B можно взять сколь угодно большим, и поэтому при достаточно большом B мы получим то, что нам нужно. Так что про то, чтобы B больше альфа, писать в виде формулы не нужно. Ну что, теперь я начинаю обстищать доступ формулу переписку вверх, существует t такое, что n равняется 4t плюс 2 или n равняется 4t плюс 3. Это, таким образом я записал, что единица принадлежит множеству. Так. Дальше начинается самое интересное. Смотрите, 4t плюс 2, это вот... Мы кодируем число n при помощи вонтой формы. Что значит, что единица принадлежит... Вы помните, что кодом для вот этой пары была единица? Помните? Отлично. Кодом для этой пары была единица. Это означает, что когда мы пишем 1 принадлежит n, что здесь одним из слагаемых должна быть двойка. Отлично. А теперь смотрите, вообще-то ноль дает слагаемый единицу. Это слагаемое то ли есть, то ли нет. Мы не знаем. И нас такие очень волнует. А все остальные слагаемые, ну, вообще-то они делятся на 4. Да. Ильич, а как мог возникнуть, кстати, ноль? Что? Как мог возникнуть ноль? Ноль? Ну, вообще никак. Ну поэтому 4t плюс 3 это. Слишком... Это не нужно. Хорошо. И с ними Ради будет только хуже. Я беру. Хорошо. На это довольно? И еще значок И надо переместить. Пожалуйста. Пожалуйста. Число 0 в нашем множестве, правда, никак не мог возникнуть. Это я просто для страховку написал. Просто это вот. У нас на самом деле в этом множестве действительно пары ноль нет. И поэтому действительно можно было прям так, стало? Отлично. Вот теперь начинается самое интересное. Не только начинается самое интересное. Все о числе n не нужно. Совсем не нужно. Понимаете, я в начале этого занятия придумал, как я замечательно покажу неправильное рассуждение. То есть, внутри рассказа о представимости степеней двойки, использую значок принадлежности, который на самом деле у нас через эти самые степени двойки записывался. А дальше, а дальше сам э, вовремя не стер это самое число n, э, и вот здесь вот о нем все рассуждал. Вообще не нужно в формуле ничего писать о числе n. Смотрите, должны существовать такие Существует такое число k, К, что существует число В, что существует число А. Дальше пишем. Дальше пишем вот это условие. Смотрите, как описать? Для любого L от нуля только. Как описать? Для любого L. Сколько? Если L больше нуля. Кстати, как описать, что L больше нуля? Если существует такое S, что L равняется S плюс 1. Согласны? Так. И дальше еще что? -то? Как записать, что L меньше или равно K? Но существует. Mm? И существует. Т такое, что l плюс t равно k. Отлично. Сейчас, понимаете? Итак, я записал таким образом. Значит, l равно s плюс 1, это то, что l больше 0. l плюс t равно k. Кстати, чтобы буквы зря не тратить, я здесь могу вполне написать букву s. Почему? Потому что здесь связанная переменная, и здесь тоже связанная переменная, совершенно спокойно. Вот. А вот теперь дальше. Что для них? Существует m, Смотрите, что я делаю. Вот если выполнены такие условия, то в таком случае существует такое m, что b равняется nm. я пока написал все хорошо. Так, значит, это скобка, это скобка, это вот это скобка. Отсюда следует, что существует M, да. Но теперь начинается самое интересное. Надо писать свойства этой последовательности. Понимаете, мне ведь... Не просто так нужны э, эти самые числа. Значит, К, э, Б, А. мне нужно еще что. То я вот здесь закрываю скобку. Это я так описал э, эту самую тройку чисел К, Б, ну, А. Но теперь, кроме этой тройки, я не знаю, как еще здесь скобку одну, да? Кроме этого, мне еще нужно самое интересное. Мне нужно записать, что последовательность вот такая. Как это сказать? Я напоминаю, k – это количество членов в последовательности. Вы помните, что пара 0,1 кодируется числом 1. То есть, фактически нам нужно сказать сейчас, что альфа – это единица. Остаток отделения… А на b плюс 1 – это единица. А что мы это не можем? А равно b плюс 2. А? Нет, не а равно b плюс 2. Ни в коем случае. Остаток отделения числа а на b плюс 1 равен единице. Как это писать? Существует r меньше да, чем... существует yeah. какой-то там, не знаю, t... Меньше b. Ну почему меньше? Просто остаток равен единице. Равен единице. А? Yeah. Остаток это деление числа равно... a на b плюс 1... Т умножить на b плюс 1 плюс 1. Равен единице слушайте, это же счастье. Я записал, что в нашу последовательность входит вот это вот начальное бар. Дальше что? Давайте. Что дальше? Для любого элемента нашей последовательности предыдущий Почему 24? Потому что 1-2 платеже. Почему там, не знаю, там 5.32 платежи? Потому что 4.16 платежей. Так значит, так и нужно написать. Для любого номера, вообще у нас номера котельного. У нас последовательность пронумерована числами от скоте с От 1 до х. От одного, вот это у нас было наверное, число номер 1 до. У нас в данном случае до плюс 1, но вот роль этой x плюс 1 в наших вот этих вот вычислениях исполнять число k. У нас это сейчас называется k. Отлично. Так вот, мы должны сказать, что для любого номера давайте писать. Для любого номера. и так, вот этот квантор он у меня уже, на самом деле, закрылся. Интересный вопрос, где он у меня закрылся? А, ну все нормально. Вот это была формула, соответствующая L, и теперь пойдет, и теперь пойдет дальше. Итак, для любого L надо сказать, что L у меня должно быть не больше, чем K. Вообще-то я это один раз уже говорил. Вообще-то я один раз уже говорил вот здесь. Если существует s такое, что l равно s плюс 1, и существует s такое, что l плюс s равняется k. Давай быстрее, будет. Значит, бух, бух, бух, бух, бух. Вот если так, вот есть такая так, форма. Здесь фактически написано, что l больше нуля, вот эта формула, а здесь написано, что l меньше или равно, чем k. Да? Так вот, в таком случае, господа, недолго осталось, что у меня есть, если я знаю, что l больше нуля или меньше или равно k. У меня есть какой-то l-тый член последовательности. Как его ну, сказать? Эйр, Есть какой-то эффект последовательности. Это некая пара АВ. Итак, что мне нужно фактически сказать? Что эта самая пара АВ на самом деле получилась из предыдущей. Понимаете, нет? Мне нужно написать, что эта пара получилась предыдущей. Там А плюс один? А плюс один. Так, так, так Лучше напишем здесь, нет не а. Да, кстати, а у меня уже есть. Поэтому эту углу нельзя использовать. Ну С плюс один, а там два д. С. С и д. Отлично. Вот здесь вот я напишу С плюс один, а здесь напишу что? Два д. Здесь напишу два д. Отлично. Так вот, господа, mm -hmm. мне нужно. Чтобы выполнено было следующее условие, что L-дый член последовательности это вот это, C плюс 1, 2D, а L-минус первый член последовательности это пара C, L. Так, давайте я здесь напишу пишу, L-минус первый член последовательности какая это какая-то пара C, D. Отлично. Как записать, что он C, D, это C плюс 1, очень просто. Существует С. Существует Д. Это понятно? И что для них должно быть выполнено? Эльтый член последовательности это вот эта штука. Эй член последовательности это вот эта штука. Это означает, что число А имеет вид какой вид? Остаток отделения деления на LB плюс 1 умножить на какое-то там э, число t, э, плюс, э, ну, остатком должен, должно быть вот это вот самое число. Так как я здесь очевидно не помещаюсь, поэтому давайте-ка я перейду на вопрос, напишу, начиная вот с этого места просто здесь уже очевидно помещается. Поэтому Существует С, существует D. Там мне нужно еще было Т, неполное частное, поэтому я пишу еще существует Т. И на самом деле мне еще потребуется предыдущий поэтому еще там уже должно быть какое-то неполное частное. Существует Тау. Так, А. Равняется l, l, uh, что-то у меня, b плюс 1 умножить на d uh, плюс, вот, тарафость, c плюс 2 плюс 2d. Это я пишу в формулу кодирования. Умножить на c плюс 1 плюс d. Все это разделить на 2 и по-моему, еще плюс-то С плюс один. Вот. Я сейчас пишу, что l член последовательности, это С плюс один, это два. Значит, остаток отделения числа А на число Эльб плюс один это вот такая штука. Правда, для того, чтобы это был по-честному остаток, что здесь еще надо написать? Меньше. Меньше, Конечно. Конечно. И существует э, такое число f, что c плюс 2 плюс 2d умножить на c плюс 1 плюс d э, пополам плюс c плюс 1 плюс f плюс 1 равняется lv плюс 1. Вот это вот f плюс 1 это положительное число. И, соответственно, здесь фактически написано, что вот это вот число меньше, чем L-B, 1 Отлично, справились. Теперь надо писать, что? L-1. Ну, господа, это, надеюсь, вы понимаете, что пишется абсолютно так же. A равняется L-1B плюс 1 умножить на тал плюс а здесь уже будет тренировка просто CD. То есть C плюс D плюс 1 умножить на C плюс D разделить на 2 и плюс на C. Вот. Ну и то же самое, да? И существует наше это самое R, существует F такое, что C плюс D плюс 1 умножить на C плюс D пополам плюс C плюс e плюс 1 равняется n минус 1 на B и плюс 1. Вот, написал я, что это остаток. Остаток от деления. А да. где кончается скобка, которая перед первым для любого L... R? Эта скобка, она соответствует вот этому. Вот эта скобка соответствует вот этому не знаю, я уже достаточно понятно написал все, я написал длинную-длинную формулу которая что выражает? что вот есть такая последовательность где каждый следующий член получит из предыдущего вот таким переходом. а теперь вопрос как записать, что y равняется 2 в степени х? итак, вот это вот начиная э, вот с этого места и дальше, дальше, дальше и до конца, это с, фактически мы сумели фактировать такую последовательность. Как записать y равняется 2 в степени х? Александр Сильевич, там да. вот, вот над тем, что вы сейчас пишете, да. там c плюс 2 плюс 2d да. и c плюс 1 плюс d. Да. Нет, там, где вы писали, только что y да. равно 2, да. нет, до этого. y равно 2 в степени х. Да, да, да, да, да. Над ним. Там не c плюс 1 плюс d, а c плюс 1 плюс 2d. Спасибо. Это была низкая. И а. до этого. А? Ну, и еще... до этого была низкая, да. Спасибо. И в общем, везде, кажется. Что? И, и, ну, все? И еще. Все. все. Спасибо. Это была низкая. Это я... Это мелочь. Это мелочь не как сказать. Важно другое. Как записать то, что y равенц 2,5,5. На самом деле, еще легко. Я записал вот так вот длинно что у нас есть так, так, такое множество пар, тогда надо просто сказать, что эта пара лежит множество лежит там правильно? что пара x и y лежит здесь а как это записать? свойство выражает информацию так. на самом деле записывается следующим образом вот такая пара x и y лежит у нас здесь. Так это очень просто. Это надо взять. Так, я, разрешите, Впереди вот всего, всего, всего этого, я напишу, существует такое n, что ту -ту -ту -ту -ту -ту -ту, вот это вот все n. Да? и при этом что должно быть выполнено номер давайте я здесь поставлю стулочку маленькую и она должна будет сейчас где-нибудь здесь закрыться правильно. Итак, что же надо сказать да просто нас существует такое и. Слушайте, опять, L у нас значит, больше нуля, меньше или равно K. Может, я не буду писать? Вот, это я уже много раз писал. Вот, вот, вот, вот, вот, вот это. Вот. вот считайте, что я это умею не писать. Итак, существует такой номер, что что? Что вот это число, которое кодирует пару y. То есть x плюс y плюс 1 умножить на x плюс y пополам плюс х является остатком от деления числа а на число b плюс 1. То есть надо так описать. bl плюс 1 умножить на какое-то там t, все это равняется а. Ну и здесь не забыть написать, что существует t. Просто такая пара у нас есть. Ну и при этом, конечно, надо написать, что вот это вот наше число меньше, чем bl плюс 1. Опять вот можно я тоже не буду написать по э, честным фантастиках. Посчитается, что это уже умнитель. Вот это вот число э, плюс x меньше меньше, чем э, bl плюс 1. Мы решили первую задачу. Ну, теперь у нас осталось 25 минут на то, чтобы решить вторую. Помните, было том, что было? Что вторая задача? Дано по число n кодирующее, в проще говоря, n это степени, А один вот так вот в двоичной системе число n записывается степенями 2. Да? Требует написать формулу, которая ну, нет действительно То есть написать арифметическую формулу которой должны удовлетворять n и K. То есть по-честному найти формулу от э, n и K, которая истинна, которая истинна, тогда и только тогда, когда количество элементов например, n не, не На самом деле нужно понять идею, как по множеству искать число его элементов. А что такое количество элементов? Это есть биекция между множеством всех чисел, которые меньше, чем k, и вот этими самыми h. Понимаете или А что такое объекция? Объекция это когда у нас есть пары. 0 и А1, 1 и А2 и так далее. К минус 1 и АКД. Вообще-то это в точности задача, которую мы сейчас с вами только что решили Это опять. Последовательность длины а, Разве нет? Значит, что значит найти количество элементов в множестве? Это значит, нужно написать, что существует последовательность. Понятно? А вот дальше два варианта. Если что называется, не верить в существование 2 в степени А, то нам придется выписывать опять две доски, вот этот диод в если верить в существование 2 в степени А, как для краткости делал Микли Мишев, то тогда работает тот прием, который я вам рассказывал. Помните? Ну потому что сейчас мы уже можем писать там, А принадлежит, Тогда потому что у нас уже степень будет. 2 в степень уже есть. Это для любого А принадлежит. Да, да, да. Сейчас мы это уже можем писать. Вот. Ну, я, ну, я могу, конечно, напомнить, я могу напомнить, значит, как же это будет все реально выглядеть. Как сказать, что вот эта штука закодирована некоторым натуральным числом n? Вот я сейчас пишу формулу на число n и k. Либо n равно n, и в таком случае k равно 0. Это я разобрал. Какой случай? Когда н равно нулю а? Когда н равно нулю Когда пустой нулю То есть это первый случай просто И н, и к это просто нули Все, написал Встреча Или А вот дальше уже пошли писать. А дальше уже пошли писать, значит, это следующее. Что пара 0А, принадлежит лежит этому самому множеству m. Ну, слушайте, пара 0А, как у нас аккодируется, вы помните? По-моему, так, А плюс 1 умножить на А пола, правда? Триугольный условник. Замечательно. Вот эта штука должна принадлежать М. Слушайте, я не буду это потом расписывать, но это в самом начале занятия мы делаем. Что такое элемент принадлежат. Можете мне расписывать? Вот. Итак, я записал, что это первый элемент принадлежит. А зачем так? А зачем я буду писать, что первый элемент принадлежит? Запишу-ка я лучше, что они все принадлежат, так будет быстрее. Так будет быстрее. Собственно, почему? Почему обязательно? Я просто напишу, что, смотрите, для любого L от нуля до K минус 1, L больше рядом нуля, L меньше K существует и единственное, ну это умение писать, да, существует и единственное. Такая пара, которая принадлежит M. Значит, итак, существует единственное число а, такое, что L плюс 1 плюс А умножить на L плюс A разделить на 2 плюс L. Да? Вот эта вот пара принадлежит множеству M. Вот, правильно? Градуса. Значит, я записал, что каждая такая пара принадлежит, причем она ровно одна. Ну, на самом деле это, это еще не все. Потому что здесь я написал только то, что у нас все эти пары есть. Да? Вот, замечательно. А теперь еще нужно написать не то, что эти пары есть, а то, что. Для любого x и для любого y, как только x плюс y плюс 1 умножить на х плюс у пополам плюс х принадлежит m, так отсюда сразу следует, что x не превосходит, что x меньше x меньше Пожалуйста, читайте, ищите ошибки. О, Здесь написано, что есть взаимно однозначное соответствие между множеством 0,1 и так далее, минус 1 и элементами множества M большое. И к моему ужасу, написано неправильно. Найдите ошибку в ультимации. Найдите, Найдите ошибку. Держите. Давайте еще раз читаем. Ищем ошибку. Здесь написано. Разумно в случае множества. Нормально? И это удобно и Все Дальше. Существует такое L, что для любого числа L, меньшего как кстати, меньше или равно, бессмысленно написать что для любого и меньшего карта. дальше написано, существует единственное такое число. Вот здесь вот, что... Вот это. Существует единственное такое число. И для любого x, для любого y, если такая пара принадлежит, то x меньше карта. Я еще что-то y, даже... что? y меньше ката. Что У Y меньше ката. Вот. Нет, это... Элементы множества могут быть любые. Но то, что сейчас написано, это не есть определение биекции. Что на самом деле это написано сейчас? Читайте, избирайте в квадрах. Что такое x и y? Ну, любые какие-то неотвенцательные целые числа. Вот если вот такой код принадлежит M, множеству n, то тогда x меньше k. Это обязательно написать, что у нас именно все. И для любого l меньшего k существует единственный вот такой вот элемент, это тоже обязательно надо написать. Но что-то за... Для самое? любого элемента существует l. Я думаю, что все h разные. У нас не мульти-множество, у нас множество. Поэтому я обязан сюда еще написать такую штуку. Для любого X, для любого Y. M, то в таком случае что? Итак, пара XY и пара ZY принадлежат. Что должно в таком случае? Затруднить. Конечно. Когда мы берем разные, то над ними не может быть один и тот же имя. Значит, теперь я закрываю вот эту скобку э, и радостно заявляю, что она соответствует вот этой скобке. И там в самое верхнее. И ставите точку. И поставлю точку. Вот все.